Итак, друзья, я вас приветствую. Сегодня я расскажу о возможностях компании «Финника», где каждый из наших клиентов и партнеров могут закрывать свои финансовые задачи, также получать дополнительный доход и также рассмотреть нашу компанию как бизнес. Итак, компания «Финника» работает на финансовом рынке. И у нас 53 трейдера, которые работают на Московской бирже, на Чикавской, на Форексе, на Битмаксе и торгуют различными финансовыми инструментами. А, ну, все знают, что такое торговля на биржах? Все? Все? Все ну, приблизительно, да? Сам торгуешь. Сам торгуешь. Ну, хорошо. То есть, Люди заходят в сделки, и они могут заработать или не заработать. И 50 на 50 всегда у трейдера проиграл-выиграл. И вот благодаря нашей стратегии, что это 53 человека, профессиональных трейдера, которые изучают полностью э, рынок, они разбираются кто-то в нефти, кто-то там торгует валютными парами, кто-то фьючерсами. И плюс-минус они начинают зарабатывать. Кто-то пять процентов, кто-то в ноль сыграет, кто-то в минус полтора. Стоп-лосс стоит на минус полтора, и их только два можно сделать. Если трейдер ушел в минус, ни его деньги, он сегодня не торгует. Вот Кто-то в 10%, в процента, Допустим, там торговали-торговали по нулям, в минус. И вот среднестатистический процент вот этих всех людей... Получается в день 3-5%. Вот это главная формула, которую надо тоже понимать, как работают трейдеры. Потому что если вы будете с кем-либо разговаривать и говорить, мы зарабатываем, наша компания зарабатывает на трейдинге, mm -hmm. то этого не может быть. Потому что этого правда не может быть. Чтобы трейдер всегда был в плюсе 3%. Не бывает. Но когда это, и причем мы движемся к 100, то есть Эдвард Сабиров, руководитель трейдингового отдела, его задача 100 трейдеров иметь в компании. Сегодня их 53. Эти 53 трейдера работают на 78 инструментах, вот здесь. Почему 78? Потому что валютные пары, там доллар, иена, доллар, евро, ну это один трейдер э, заходит в такие сделки. Поэтому сделать больше, чем инструментов, чем трейдеров. И вот таким образом анализ показал, что 3% это реально. У нас сделки в день бывают по 40%. Ну и причем она как раз-таки была э -э, в Казахстане, была конференция, и там проходил в прямом эфире, Эзок прямо зашел в сделки, отработал, вот 4 часа там шла конференция, 4 часа он поторговал и показал. Плюсом 40%. То есть, понимаете, что здесь и по 10% сделки. Но 3% это среднестатистические. Сделки в основном интродей. То есть, каждый день торгуют. За счет профессионализма и стратегии выходят на 3%. И вот благодаря этому у нас сегодня 8 продуктов финансовых. И каждый человек для себя найдет какой-то финансовый продукт. Кому-то надо закрыть кредиты. Да, у нас там половина населения, ну, правда, говорят 80-90%, да, имеют кредиты. Кому-то надо приобрести автомобиль, кому-то недвижимость. Кто-то просто там решил там, MacBook себе купить. Или надо ежемесячные платежи. Да, есть там коммуналка там, садики, школы и так далее. И поэтому каждый из наших продуктов основан на вот этой формуле в 3%, как торгуют трейдеры. И на примере автомобиля, покупки автомобиля за 35%, я покажу, как работают все остальные наши продукты. Вот смотрите, вот Алексей сейчас как раз получил деньги на автомобиль, да, вот он приобретает автомобиль по нашей программе. И вот 120 дней длится эта сделка. 35% вносится от той суммы, за которую приобретается автомобиль. Плюс 1% это офисное сопровождение и 165 цифрон это менеджерское сопровождение менеджера компании. Итак, чтобы приобрести автомобиль за 1 миллион рублей, надо внести 350 тысяч рублей, 35%. Вот эти деньги, они не работают у трейдеров. И как я уже говорила, вот эти 350 тысяч, а вот они наши трейдеры, они вот так вот распределяются распределяются, и у каждого есть кусочек ваших денег, у каждого торгуют, они распределились, и начинают они работать из расчета 3% в день и 20 рабочих дней, ну, в каком-то месяце 21, потому что суббота-воскресенье у нас не работает. И за этот месяц трейдеры заработали 210 тысяч. Тань, да. будешь мне говорить? Это первый месяц. Во второй месяц уже работаем 560 тысяч. Никто 120 дней ничего не получает. 120 дней идет договор. То есть вот вы внесли 350 тысяч и вы 120 дней просто ждете. Кстати, вот у меня 120 дней 4 октября заканчивается. И я вот э, даже видео записала mm -hmm. э, я продлила еще на месяц это еще плюс 15 процентов да? вот да. да? потому что э, машину которую я выбрала ее забирать только в ноябре я дала задаток и так как не забирать в ноябре ну зачем я получу 4 октября деньги и они у меня будут лежать месяц пока покупать я продлила и у меня увеличилась сумма на 15%. И 1 ноября у меня выплата. Это будет плюсом э, там, порядка 6 тысяч долларов. То есть вот, mm -hmm. очень прилично. да. И вот во второй месяц 560 тысяч. Также умножаются на 3%. Умножаются на 20 рабочих дней. И получается 336 300... тысяч рублей. В третий месяц. Третий месяц уже работает 896 тысяч рублей. Формула, она одинаковая. Если вы сейчас обращаете внимание, вы видите, что я делаю ежемесячную капитализацию, а по факту она ежедневная. Понимаешь, да, что эти цифры, они больше. Но я вам показываю как формулу. Вот там четвертый месяц, четыре, да, а 3. или три, три. Сейчас Все, сделка завершена. Четвертый месяц. Наши трейдеры, торгуя вашими деньгами, заработали 2 миллиона 292 тысячи. И вот смотрите, вот это самый важный момент, который и вы должны понимать, и вы объяснять, показывать тем людям, с которыми вы этой информацией поделились. Да? Ну, даже... Советуя с кем-то из своих близких, да, приняв там решение, допустим, приобрести автомобиль за 35%, я говорю, моя, когда мне первый раз сказали, Наташа, ты можешь купить в салоне автомобиль за 35%. Я говорю, ха-ха, даже слушать не хочу. Дальше можете тебе на этом и, и хватит. То есть это нереально. Когда ты не понимаешь, как работают деньги, когда ты не понимаешь, какая выгода у компании для этого, ты, ну, просто в это не веришь. И даже многие, не захотят слушать. Поэтому для того, чтобы вас слышали, я вам расскажу другие наши продукты, да, другие наши продукты, что послышали И вот что получается. Смотрите. Ваш же договор на 1 миллион рублей. Вы получаете свой миллион. Плюсом вам компания начисляет и дает 13% на доход между 350 вашими и миллионом, что вы получили. То есть 650 тысяч вы легализуете. Еще это у вас легальные деньги. Компания говорит, на тебе деньги, иди заплати налог. И плюс 3% на вывод вот этого миллиона. Потому что если вы выводите с другого нашего продукта, например, с индексом, то 3% это с вас. Если вы за индекс тоже выводите, то 13% тоже с вас. А вот по таким продуктам, как автомобили, кредиты, недвижимость, финико здесь компания 13% платит и говорит, иди заплати на налог. Мы работаем в абсолютно легальном поле. У нас все, что должно быть лицензировано, все лицензировано и все, что не запрещено. То есть есть такие одет, которые они не запрещены, у них нет э, никаких. И вот осталось у компании после того, как с вами заключен заключенный договор, оплачен, вы получили все, вот дал задаток, вывел деньги, получил, он идет покупать сейчас. У компании остался тоже миллион. Вот этот миллион идет усиление, в капитализацию компании. У компании свой путь. Дальше она идет, капитализируется в биотехнологии. Биохакинг, биотехнология – это то, куда вообще компания движется. И зачем она нам помогает закрывать наши финансовые задачи? Первое. Мы являемся потенциальными, благодарными клиентами продуктов биохакинга, которые уже сегодня некоторые наши партнеры уже участвуют, вот там, сдают анализы, там вот какие-то эти разработки, уже, уже уже мы в этом направлении. Потому что это... Да, потому что это, работа, да, это, потому, это, что да. это бизнес 30-х годов, 40-х годов. И если сегодня актуально у нас в мире как раз-таки биржи, трейдинг, торги, акции и все-все-все, то к 30-му году э, это будет один из самых, одно из самых Актуальных направлений, биотехнологии. Уже сегодня Доронин говорит, старость это болезнь, она лечится. Вот. Поэтому компания усиливает и капитализирует себя. Помогая вам закрывать ваши финансовые задачи. И когда вы понимаете, насколько это выгодно компании, тогда все очень просто. Мало того, что из нас, из всех формируется клиентская база для помощи в капитализации. Кто-то говорит, вот часто вчера Оля Афонина вела Zoom, и тоже ей задают такой вопрос. А почему не взять в банке? Вот смотрите, да, вот сегодня Аня купила индексы там, ну, то есть какое-то количество людей купили сегодня индексы, да. И эти деньги зашли компанию и тыц-тыц-тыц-тыц распределились плавный ввод денег и обработка денег то есть торги ну взяла компания в банке кредит несколько миллионов их же сразу надо осилить сложновато и плюс кто знает Дон... Доронин и банкир Взаимоотношения между ними Да, они заработают Но у них не будет вот этой аудитории Которая пойдет дальше в тот бизнес, который они будут создавать И они будут, как очень многие компании бьются сегодня за клиента на рынке Будут создавать себе рынок А так они имеют благодарных клиентов Уже которые знают, что такое финика уже те, которые закрыли свои финансовые задачи и улучшили качество своей жизни, они в состоянии, платежеспособные. Они могут заплатить за эти технологии, у них есть деньги. Ну, то есть вот замкнутая круга, гениальная схема, согласны? Вот понимаете, о чем я говорю? Угу. То есть здесь не просто вам помогли купить автомобиль. Нет, здесь вот программа, она тыц, тыц, тыц она вот далеко идущая и глобальная. И как я уже сказала, даже если вот где-то здесь не 3%, а ноль, и даже в компании, если не миллион осталось, а 700 тысяч, 500 тысяч, они в компании остались, сделка завершена, никто никому ничего не должен. И эти деньги уже работают на компанию. На сегодняшний день у нас уже есть сеть стоматологий, то есть у нас есть высокорисковый бизнес, средний риск, это... Карты кэшбэк это Финика Жизнь, программа, я сейчас о ней буду рассказывать. И низко рискованные. Это примерно 30% годовых. Это люди покупают доли в таких бизнесах, как стоматология, производство тротуарной плитки. И сейчас сеть кофеин по миру открывается Финика. Вот, то есть можно участвовать и в таком бизнесе, да? Можно, как говорится, по 20 процентов в месяц инвестировать, а можно по 30 процентов в год. То есть каждый выбирает свою зону риска и свою долю. Теперь сразу здесь же, помните, да, что я вам сказала, 120 дней. И многие задают вопрос, а почему кредит закрывают 10 месяцев? Причем любой кредит, хоть 20-летняя ипотека, Кредит больше года и более 100 тысяч рублей должен быть, вот, которые берем. Ну, просто другие. 30, и там, не да? более 30 процентов, да. Смотрите, например, кредит миллион. Также человек вносит 350 тысяч. Но если здесь 120 дней никто ничего не получает, то по кредиту выплата идет каждый месяц 105 тысяч рублей. 105 – это 30% процентов от 350. То есть в месяц вы будете получать ту сумму, которая будет равна 30% от 35 вами внесенных. Как можно это посмотреть в нашем калькуляторе, так это и можно сразу спокойно рассчитать, сколько будешь получать в месяц. И вот эта сумма теперь делится, например, у вас... 20 тысяч рублей ежемесячный платеж. Тогда 85 это частичное досрочное погашение. В следующий месяц минус 105. И то же самое. Опять минус 105. И то же самое. И вот так вот 10 месяцев. И поэтому вот эта сумма в плюсе следующего месяца уменьшается. И поэтому не 4 месяца, а 9 Потому что на 105 каждый раз меньше, меньше, меньше. Понятно, да, почему 10 месяцев? Вопросы пока поэтому фотографируем. Нет вопросов? Вот здесь все понятно? Вот всегда начинайте с этого разговаривать с людьми и или нас, со Наташа, своими близкими, головой. Вы... Пока. Наташа, да. можно? Да. А вот, вот эти вот 120 дней, которые исчерпаны и еще на один месяц на 15% ты продлеваешь, да. то э, автомобиль ты должна купить за э, ту сумму, которая плюс 15%? Да, да, да. да. да. Плюс 15. 15%. Автомобиль можно купить на десять процентов меньше той суммы, которую я получила, mm -hmm. uh -huh. Все, но больше нет ограничений. Но меньше самому можно. То есть по факту, если... На десять процентов на 10 меньше. Процентов. То есть, ты еще -то... Они там даже сумму пишут. То есть даже что-то еще в карман положит, На 10 процентов меньше? Да. Прям тебе указывает. Вот да? мне пришло шестьсот сорок пять написано. Можете купить. Машину не меньше, чем на пятьсот восемьдесят а ну вот ну, разницу можно оставить себе, если что десять да. процентов да. а можно увеличить, например, не на месяц, там, например, на два месяца эту сумму. Месяц. Только, месяц. только на месяц. Только на один месяц, месяц идет месяц. увеличение, да вход заявленной Нет, от, конечной. От, конечной. от конечной, вот уже то есть миллион, и я получаю а миллион сто пятьдесят. А если бы в декабре вам надо было машину? Ну, допустим. Ну, все, я бы получила а, деньги. Дальше, что дальше что все. Я бы получила деньги. Mm -hmm. И у меня есть месяц на то, чтобы приобрести и предоставить в компанию документы, что я приобрела. И если я получила в ноябре, то у меня есть месяц, да? До декабря. А если бы мне машину, допустим, в январе, да? Mm -hmm. Вот сейчас как раз-таки у Нелли Морозовой такая история, да? Дали задаток за машину. И машина еще не пришла. Она покупает вот последнюю модель там э, джип такой ке красивый mm -hmm. это самое. Киа Да, Кес Но пока их нет. И вот она отдала задаток и написала сейчас компанию в техподдержку. Вот что ей ответят? Потому что она не укладывается в тот Словили, месяц. Да? А, она, ответили? Она сначала, она сначала в техподдержку написала, что вот у меня такая... Да, вот расскажи, я погромче говори. Я чтобы... не, сказ... не сказали, что это давайте за завтра ну там где Зигмун говорил, что они дают месяц а потом если потом, он, еще да, еще. потом ты пишешь что допустим, меня машина придет только от и они тебе еще один месяц дают <связываем> то есть индивидуально нужно написать заявление еще что-то да. да. но ну, вот у нее такая ситуация она писала что в поддержке у меня такая ситуация что машина моя в <связываем> <связываем> ноябре а у людей пришли такие и мне сказали, что да, давай даже. Особенно... Да. А с квартирой, например, мы пришли на месяц. А, да, да, же. Да, то же самое. Да, с, с квартирой могу... то же самое. Вот, например, если заим на стоимость три миллиона, то от трех миллионов еще пятнадцать процентов. Еще пятнадцать процентов. Еще плюсом, да. Спасибо. Смотрите, значит, первый наш продукт, который я говорила, это Купи авто за сто двадцать дней. Второй купи недвижимость сто двадцать дней. Ой, привет, привет, привет. Третий продукт. Это закрой. Любой долг, любую задолженность за 10 месяцев. Смотрите, закрыть у нас можно ипотеку, кредиты любые, долговые расписки. Взаимоотношения с приставами, если у вас долги перед приставами, там дополнительно. То есть любой долг, даже расписки между двумя физическими лицами заключенных. Вот да? От 100 тысяч. От 100 тысяч просто выгодно. Смотри, 165 цифрон, ну 165 долларов, это однозначно. Один процент, это тоже однозначно. И когда вот эти суммы у тебя идут на 100 тысячах, то тогда у тебя получается не 35%, а 48%. Ну вот, ты тратишь. Но это все равно, конечно, выгодно, чем 100 тысяч отдать, отдать 50. Понятно. Но вот э, в таких вот, в таких случаях я, конечно, рекомендую наш индекс CTI. Индекс у нас дает от 1-1,1% каждый рабочий день, кроме праздников и выходных. И вход на индексы можно только от 3000 цифрон приобрести индекс. Следующий наш продукт – это депозит плюс кэшбэк. То есть у нас депозит работает под 6% в месяц и Кэшбэк от 15% до 25% процентов на все покупки, которые вы сделали, равные вашему депозиту. А сколько минимальный депозит должен быть? Сто долларов. От депозитов тысячу долларов у вас идет система рекомендаций, доход от рекомендаций, то есть от дохода вот партнеров которые получили 6 процентов а до 100 до 1000 вы получаете 5 процентов за рекомендацию но я тут дальше расскажу следующий наши вот наш продукт это финика жизнь как раз таки вот эти два продукта они уже у нас средний риск средний риск как работает финика жизнь есть траты ну вот каждую неделю есть у кого-то траты вот из недели в неделю есть трата есть траты у кого-то каждый месяц хочешь не хочешь коммуналка и так далее есть траты раз в квартал раз в полгода и есть траты что ты в этом году съездил, отдохнул, там все тебе понравилось, ты хочешь ехать на следующий год. И ты знаешь, сколько тебе надо денег на следующий год, чтобы поехать. Так вот, если один раз в неделю, один раз в месяц, один раз в квартал, один раз одна-вторая года и один раз в год, вот это работает под разными коэффициентами. То есть, чем реже, тем выше коэффициент. Если один раз в неделю, коэффициент 1,8. Раз в месяц, коэффициент 2,4. Раз в квартал, коэффициент 3,0. Два раза в год, 3,6. И раз в год, 4,8. Согласитесь, да? Вы решили поехать на море, например. Вы вносите 100 тысяч рублей, и через год получаете 480 тысяч рублей и едете на море. Классно вы будете отдыхать? Какое у вас будет настроение, да? Когда вы все удовольствия на полмиллиона рублей получаете за 100 тысяч. Либо, либо вы вносите те же 100 тысяч рублей и выбираете себе программу ежемесячная, коммуналка, там всякие такие мелкие расходы, вы начинаете по 20 тысяч получать 12 месяцев. То есть ваши 100 тысяч стали как 240 тысяч вам за год. Приятно? Вы за первые 5 месяцев вроде как платили, а потом 7 месяцев у вас аукцион не невиданной щедрости. Вы уже также продолжаете 12 месяцев получать эти ежемесячные расходы. Ну и понятно, когда вы получаете, здесь вы получаете по 750 долларов 4 раза в год. Это если мы за 1000 долларов взяли, да, вот внесли 1000, то у нас наша 1000 стала как 3000. А здесь наша тысяча стала как три шестьсот. И здесь мы получаем два раза по тысяча Если передумала ехать на море, а просто возьми их и потрати. Вот. Либо, либо ты передумала ехать на море, там какая-нибудь пандемия еще что-нибудь, да. но просто даже хотим, но не можем. Мы берем и следующий наш продукт, это он так и называется финика продукт. Это ты что хочешь, можешь себе купить. Ну, вот у тебя есть какая-то хотелка, да, там, допустим, в районе 100 тысяч. Но ну, тебе надо взять сразу 100 тысяч и пойти купить. А если ты заранее планируешь свою жизнь, планируешь свои покупки, то ты уже знаешь, да, что там я заканчиваю ремонт, мне нужна мебель. Я пошла, посмотрела, моя мебель стоит 100 тысяч. Значит, я внесу сейчас 50, и через 4 месяца... Получу мебель 50 процентов, 4 месяца и получаешь 100 тысяч, если вот здесь 50 тысяч рублей, либо э, ты вносишь 40 тысяч рублей и 5 месяцев покупаешь себе мебель за 100. Либо вносишь 30 тысяч рублей, и за 7 месяцев покупаешь себе мебель я за 100. Выходит. То есть, 4 месяца, 5 месяцев или 7 месяцев. 50%, 40% от стоимости, 30% от стоимости. И вот я здесь рассказывала про кэшбэк. Я сейчас буду рассказывать подробнее, но я сейчас покажу вот здесь как тебе мебель обойдется за 5000 рублей. 7 месяцев. Я вам скажу, что я чуть меньше 6 месяцев закрыла 10 звезду. 10 звезда да. мне в кэшбэке уже дает не 15, а 25 процентов по кэшбэку. И вот ты внесла 30 тысяч рублей на 7 месяцев. Потом пошла в магазин, получила 100 тысяч, купила мебель и получила отсюда 25 тысяч кэшбэка. За сколько задачка? За сколько обошлась мебель? За 30. 30 внесли, 25 получили обратно своих денег. Было 5. Okay. Ну, как радостно вам на этой мебели будет сидеть. <свят> <свят> вот это наши продукты. Повторяю, у нас можно автомобиль купить за 35%, недвижимость, закрыть кредит. Также у нас можно иметь доход, абсолютно пассивный доход. Три индекса приносят примерно 45-50 тысяч рублей в месяц. Зарплата, где люди ходят от и до. Ходите лучше сюда каждый день от и до. Больше долгу будет. Депозит кэшбэк, сейчас я буду рассказывать об этом отдельно. Но это наш продукт, это наш платманский продукт на сегодняшний день. И объясню сейчас почему. И финика жизнь, финика продукт. Здесь вы разбиваете... По месяцам, по периодам. Здесь по стоимости и приобретению товара. Классно? Угу. Угу. У нас стопроцентное покрытие рынка. Вот каждый для себя найдет здесь интерес. Угу. Вот понимаете, что любой человек для себя здесь найдет свой продукт. Так, сейчас мы сделаем пятиминутный перерыв. Я отвечу на вопросы. Попьем водички, и я продолжу, буду рассказывать. Вы сейчас мне вот здесь зададите вопрос, а я буду рассказывать про депозиты кэшбэк. Давайте. Вопросы есть? Меня, конечно, радует, что нет вопросов, потому что я уже столько сделала этих презентаций, что я все ваши вопросы закрываю в тексте. Я уже рассказываю, закрывая ваши вопросы.